Одна очень интересная особенность на карте Тускан 2 на 2 это замечательная особенность. Это балкон в респе теров. Я вообще никогда не понимал, для каких целей его сделали на самом деле. Но здесь есть лестница, и туда можно залезать. В общем, дорогие мои друзья, неправда против команды 24-34, карта Тускан 2 на 2. И разумеется, здесь. Баталия будет происходить на точке А без спота Б какого-либо. Спика минус Наталиш. Непруха остается один. И печальная ситуация для игрока обороны. Глобально, как мне кажется, на Тускане все-таки оборона посильнее, но даже в формате 2 на 2 не намного она уж и сильнее. Непруха вырубает спику. Один классик остается теперь против Непрухи. А где вообще классик-то? Классик, вот он. Окей, 100 хп и 100 хп. Оба сотые. Пока еще не подрались, ребята. Видели уже друг дружку. Но Непруха оппонента перестреливает. Счет 1-0. Команда Неправда забирает себе первый матчпоинт в этой встрече. Быстренько по составам. Классик Спика за 24-34. И Непруха, также Наталиша за команду Неправда. По результату, дорогие мои друзья... Кстати, вот видите, да, еще один неприятный нюанс, когда вы появляетесь на балкончике затеров, спрыгиваете вниз, теряете 9 хп на ровном месте, хе -хей. раунд начинается просто с потери в 9 хп, либо же надо аккуратненько а, слезать по лесенке и терять драгоценные секунды, а, в результате которых быстрый выход уже будет недоступен. Ну, атака забегает в наглую в точку. Попытка поставить бомбу — замечательная идея. Кстати, это плюс деньги, и это никогда не будет ошибкой. Конечно же, игроки атаки погибают в результате того, что соперники их расстреливают. Но, камон, дорогие мои друзья, важно здесь другое. Важно то, что это была денежная бомба, которая была установлена только лишь с одной целью, чтобы восстановить экономическую справедливость, так сказать. да, Потому что у неправды деньги уже имеются, а у команды 24-34 их нет. Ну, девайсы, конечно, тем не менее, подборка интересная. У классика МП-шка с пика с деглом. Как бы вроде поставили денежную пачку, которая, по идее, дает возможность закупаться. на закупаться возможностью решили не пользоваться. Спика вы видели? Вы видели, какой, а? Наученный горьким опытом уже решил не спрыгивать с балкона, а спуститься по лесенке аккуратненько. Ну, короче, короче, 2.0. И... Хотелось бы сказать, что это первый девайс на раунд. Но не поворачивается язык сказать, что это девайс на раунд. Потому что там по одному девайсу в каждой команде. О. Эйни Брук с Наталишей забирают. И Наталиша, если что, это девушка. Ну, насколько я понимаю, не стоит, конечно, акцентировать внимание на том, как ее зовут. По всей видимости, все-таки Наташа, я так думаю, наверное, да? Ну, типа, типа странно, если нет. Ну, либо это может быть такое имя, Наталиша. Ну, Короче, короче, я думаю Наташа Если нет, то поправьте 3-0, десант Десант от спика, снова на 9 хп Ему, короче, не везет, он постоянно на втором этаже Еще и ресается Господи, как мне его честное слово Жаль Добрый вечер, Бенямин, Фрэнклин Приветствую вас, классик, минус Наталиша Непруха 1, ну девайс у Непрухи Прям Мощный, против двух калашей С таким девайсом Скорее всего, наверное, не выстоять. И даже при учете того, что два соперника встали прям в одну аккуратненькую линию, в которой можно спокойно, в принципе, было бы перестрелять сразу двоих. Но была бы это м или хотя бы ФАМАС. Ну, не, не тот девайс, так сказать, с которым э, нужно перестреливать. Ну, как результат, 3-1. Вроде бы первые же два калаша зашли. И, надо признать, достаточно успешно зашли. То есть, типа, есть повод для паники. Небольшой. Небольшой совсем паники у игроков э, команды Неправда. Но паниковать, конечно, не стоит. Спика. О, Непрух разменивает. Нет девайса у Непрухи. Надо как-то попытаться добраться до хоть одного какого-нибудь автомата. Ну, потому что там классик с калашом И это и так всем понятно, да Залетает бомба, ну, ой, залетает граната, простите А бомба установлена, и уже четко понятно, что Соперник находится где-то с правой стороны Но непрухи, видимо, это не сильно понятно а, Наташа, Наташа Пишет у нас Тася Наталиша душит <laughs> Ну ладно, что вы, что вы сразу Душт, конечно Правильно, все, вот, все-таки Наташа. Наташа замечательное имя. Я уже много раз говорил. Наташа имя хорошее. У меня э, дочь, Наташа, зовут, как бы, вот, поэтому это, это замечательное, хорошее имя. Вот. Три-два, дорогие мои друзья. Два калаша, две эмочки. Имеются по обе стороны. Баррикад Наталиш. Ну, вот это задушило. Задушнило сейчас просто на котах два соперника. И видели, как она радостная потом попрыгала такая. <laughs> к тиммейту, к непрухи такая прыгает. Эй, я смотри, я там два минуса сделал. Я молодец. 4-2, дорогие друзья. Ну, несложно не опять же догадаться, да, что здесь у нас проход на Б отсутствует, в принципе, как явление. И в малом квадрате, разумеется, тоже проход на точку Б, на банан. Отсутствует, как будто его там как бы и не было. Надо, кстати, превьюшку сюда закинуть, а то что-то. Что-то как-то нету ее страшно это все выглядит. Снова Наталиша на котах на этот раз разваливает кабинеты, и первым, кто под нее попадает, это Спика, конечно же. Классик у нас остается один против двоих. Наталиша, правда, потеряла чуть больше половины лайфбара, но это вообще не мешает ей, как вы видите, расстреливать и дальше своих соперников. Очередной даблкил в этот раз уже, как вы можете заметить, она не скачет от радости, но, тем не менее, все-таки э, справедливость ради. Два раунда она взяла в Соло. 5-2, неправда, набирают достаточно хорошие обороты для того, чтобы чувствовать себя вполне комфортно да, в последующих, так сказать, раундах, а последующие раунды будут в любом случае непростыми, не будем забывать, да, про а, вторую половину этой встречи, да, которая, ну, как ни крути, по умолчанию а, будет малость. Неприятный для команды, неправда, да Потому что они перейдут в слабую сторону 24-34 перейдут в сильную Ну и, как вы понимаете, там уже может Все измениться достаточно кардинально Пусть она одна против двоих играет Понимаешь, что записи Ну, кстати, с такой игрой почему нет Иногда бывают ситуации, когда тиммейт Скорее мешает, чем Помогает выигрывать Но это не та самая ситуация Мне скорее вообще непонятно, что сейчас классик мутит Ушел в каналки Дошел до середины каналки на шифте, вернулся обратно и просто погиб от рук Наталиши. Чем вообще они мутят? Спика при этом из каналок-то, как я понимаю, все-таки успел выйти. Или не из каналок, может, он там, допустим, вышел, а через мидл прошел. Хотя нет, здесь Непруха находится, то есть пройти через мидл э, не получилось бы. Но это вообще, короче, чертовски странный раунд. 24-34, по-моему, сами себя попытались переиграть. Наталишу убивает с пика, и Непруха, естественно, в спину очередь ему выпускает. В отместку за тиммейтшу, счет 6-2. Парадокс, парадокс. Вот опять Спика, у нас опять наверху. Сколько хп он теперь потратит? Ну, либо 9, да, либо... Спустится нормально, спускается нормально, отлично все Без потери лайфбара вообще в этот раз обходится И это есть хорошо, как говорится ну что, Непруха, Наталиша, классик, спик По-прежнему все живы, 15 секунд От начала раунда уже прошло Первая ХАЕшка вылетает И Непруха теряет 4% своего здоровья Естественно, слышит еще и МБшку Забирает классика, попадает под спика И тут Наталиша Тут как тут с разменным минусом 7-2 в пользу коллектива Неправда Ну, с одной стороны, точно что могу сказать Мне нравится, как играет 24-34 Даже невзирая на то, что они... Пока что проигрывают, они хотя бы не сидят. Вот это то, э, чего немножко не хватало в предыдущем матче сибирякам. Когда они побаивались, такое ощущение, что сыграть как-то агрессивно. 24-34 не боятся сыграть агрессивно. Пусть даже не получается, но они хотя бы не боятся. Они прям выходят, получают по лицу, смело отъезжают в следующий раунд, проиграв этот. Но сам факт, что они действуют... Так как глобально, наверное, все-таки и должна действовать атака. Но пока, конечно, неправда выигрывает первую половину. Счет 8-2. Я с вами, Радо. Я очень рад, что теперь вы можете еще и видеть то, что здесь происходит. Классик. У него тактика. И сам знает, что делает. Конечно, знаю. У него тактика, и он ее придерживается. Безусловно. Кстати, Спика в этот раз снова, видимо, зареспаунился Но, на втором этаже. У него опять не хватает 9 хп. Ну, я вам так скажу, учитывая, что я вот э, В последнее время частенько захаживаю На различные паблики э, Очень часто оставляю соперникам По 8, по 9, по 5 хп В перестрелках а Вот в таком случае, классик, допустим Ой, классик, простите, Спика, да Спика просто погибал бы Потому что эти 5 хп Ему бы уже было бы Ну, все Ну, вот здесь Наталиша должна отпустить тиммейта Вернее, соперника справа Что это? <свист> Мне что самое интересное, что Наталиша даже не стала стрелять То есть просто мимо нее пропрыгивает <свист> <свист> Пропрыгивает Челика она вообще даже не реагирует на него Ну как? Ну как так-то? Семи с спику не удается Наташе добить 8-3 Обиднейший момент Сверхобиднейший Неправда, я не душу Ну ладно, что вы Вот все, рассекретилась Тася Теперь мы все прекрасно знаем, что Тася Это и есть та самая Наталиша Которая сейчас просто в соло э, Нагибала А сейчас Одной пульки не смогла э, попасть Ну вот что такое, вот сглазили девочку Сглазили Смотрим Дальше. из раундов отыграно. Близ 12-й. Непруха, Наталиша по позициям, естественно. Но контроль меда, контроль котов присутствует. Но Непруха зря, на самом деле, в такой близкой позиции сидит. Минус спика. А, ну все, тогда окей. Тогда окей. Там патроны закончились. А, так вот оно что. Ну, это с одной стороны, конечно, простительно, но с другой стороны, ну, надо перезаряжаться. Кнопочка R. Вы сами знаете, где Эй, мне не нужно вам подсказывать Ну ладно, это рабочая схема У меня и у самого, кстати, даже на предыдущем Только стриме в субботу на паблике Когда я играл На сервере 0.59 Несколько раз во время перестрелки Тоже патроны заканчивались Я из-за погибал, ну невнимательность человеческая Она такая Зато, как вы видите, у Наталиши полный набор патронов Она сразу убивает спику Вообще без проблем И следом классика убивает точно так же Без проблем 10-3, дорогие друзья Счет, конечно, ужасающий для 24-34 на данный момент ну надо стремиться на какие-то 10-5, мне кажется Взглядом добить надо было Я думал, Натали все может, играя так Ну, мне кажется, да Человек, которого же зовут Наташа Способен зрением просто, силой мысли уничтожать однозначно Имхо Непруха! Ну, пока действительно Непруха теряет половину лайфбара. С классика сносит приличную часть. Наталиша приходит и добивает классика, чтобы не брыкался больше. Привет, хорошего вечера, Мамуржон. Приветствую. И вам вечерочка хорошего. Ну, с пика забрался очень, кстати, глубоко. И нет, убив Наталишу, все-таки погибает от Непрухи. 11-3. Бибип. Бип, бип внимание, это последний раунд перед сменой сторон, говорит нам сервер. И это, конечно, действительно правильно Хорошо, что здесь нету тех самых багов, как на первой карте, когда один раунд был ничейным Вот это прикол, вообще такое впервые вижу на самом деле Ну что, 11-4 должно быть для 24-34 Это символично, будет очень много четверок Смотри, получится 4-2-4-3-4-4-3 Best of 3? Нет, Мамуржон, Best of 1 А конкретнее сегодня у нас 4 Best of 1. Наталиша вновь развалила, распинала, уничтожила, аннигилировала. Ну и куча еще слов, которые я мог бы озвучивать, но не буду. А то это будет уже как-то глупо. Ну, в общем, 12-3. Статистика Наталиши 17 на 6. Вы только вдумайтесь. 17 на 6. Жестко. Смотрю, счет хороший. Ну, такой счет, с которым даже в слабой стороне обычно не проигрывают. Это первая игра? Нет, это третья игра. Привет из Ташкент-Сити. Ну, Ташкенту большущий привет. После этих слов решил вспомнить всех своих Наташ. Ничего себе, оказывается, их было больше, чем кого-либо. Как, так Какой-то падки яд на ну, Наташ, оказывается. В моей жизни, кстати говоря, если вспоминать именно... Вообще, в принципе, девушек, женщин, девочек, которые, с которыми я был так или иначе знаком. Наташ тоже парадоксально, но много. Хотя, когда вот мы записывали имя нашей дочери, сказали, что вот она, ее, ее будут звать Наталья, нам сказали, что парадоксально, но некогда самое популярное женское имя сейчас едва ли вообще не укатилось. Сейчас одни какие-то там... Евлампи, Декабрины Короче, какие-то странные имена начали появляться Кругом, нечеловеческие какие-то Классик, минус Наталиша Непруха, ну Как-то я вам так вот скажу Наверное, надо как-то порезвее А то Непруха просто Наташу Сейчас продал на котах, не стал разменивать Не стал помогать ей И теперь... Мяхнул с отдался под классика. Ну, как-то более командно, наверное, стоило бы все-таки проводить пистолетный раунд. Ну, как следствие, 12-4. Как следствие отсутствие командных действий от команды неправда. Ну, результат вот такой. Ты случайно не турок? Не, ну, это в Турции. Это имя такое себе... Ну, в плане того, что э, там просто вот так. так. Так заведено. Там всех женщин Наташами называют. Ну, это, кстати, не только в Турции, на самом деле. Много так где. Ну, что? Черт возьми! Вот раунд, который я вообще не люблю Экономический раунд от атаки Без девайсов, надо открываться под автоматы Эта информация 100% Там очевидно есть девайсы Никто не будет брать пистолеты На антиэкономические И играть его с юспами И зачем-то слоуплеить глоки это странно Как мне кажется, не сильно Это работает И вообще это не должно работать По умолчанию я думаю, сейчас и не сработает, честно сказать. Ну, просто это сказка о потерянном времени, о том, как неправда целую минуту толклись в большом квадрате, вышли и получили по головам. Как бы надо все-таки чуть-чуть активнее позиции занимать, так сказать. Конечно же, не хочу никого учить чему-либо и что-либо диктовать. Но все же чуть более мобильная атака — это чаще выигрывающая атака, так сказать. Игру Игр из Узбекистана не ожидает Само Отвечаю а, Пока что нет Ну, по крайней мере, со мной никто не связывался О том, чтобы я какие-то матчи из Узбекистана комментировал Так что, скорее всего, в ближайшее время, наверное, нет Хотя очень жаль Потому что матчей интересных там полным-полно Есть очень интересные игроки, которых хотелось бы почаще видеть Но... Ну вот как-то так происходит, что... что не происходит ничего из этого Все вопросы, так сказать, к администраторам этих турниров В частности, к Хасану, например, который проводит эти турниры который заказал у меня комментирование, закинул мне матчи, но при этом забыл закинуть оплату за комментирование этих матчей. И в результате вот уже сколько, не знаю, два месяца, наверное, у меня лежат эти матчи, которые надо прокомментировать. Но Я их не комментирую, соответственно, по понятным причинам. 12-6. Разница потихонечку сохраняется. Сохраняется, что сказать? Сокращается, конечно, дорогие друзья. Между командой Неправда и 24-34. Где 24-34 стремятся к победе Ну, не должно, конечно, быть здесь легко Я даже, вот, мне кажется, что здесь тоже вполне себе увертаймы возможны Очень похожий на, вот, на матч э, с овертаймами Ну, там торчала голова, я не знаю, почему Спика не заметил голову Наташи, Наташу Как она... Не настолько-то уж и низенькая, голову было хорошо видно Ой, сейчас какое попадание больное было Наталиша погибает, от рук классика 12-7 Ну, как бы не получилось так, что мало окажется 12 раундов для команды неправда Потому что разница изначально была 9 матч-поинтов, уже 5, то есть отыграно 4 И там по экономике атака скоро может начать плавать очень сильно Давай я оплачу, а он мне потом догонит. Он же нормальный парень, ты давно с ним знаком? Ну, я впервые прокомментировал какой-то там узбекский матч. А, а точнее, первый матч, который я прокомментировал, это был uh, шоу-матч между... Узбекистаном и Таджикистаном Это было уж, наверное, года два назад Ну вот приблизительно столько, наверное, знаком Может быть даже немножко побольше Но проблема в том, что просто Хасан Постоянно куда-то пропадает И... То есть он может не выходить на связь По несколько месяцев И таким образом может получиться ситуация В которой, моему величайшему сожалению э Он может Не догнать, так сказать Вот. Не то, что он ненадежный Просто он может пропасть на очень долго А потом... Могут быть финансовые трудности, потому что бывали у него, так сказать, задержки с оплатой а, ввиду финансовых трудностей. Погибает Непруха, Наталиша. Наталиша 100 хп, одна против двоих. И тут под флешку Наталишку убивают обида, обида печали, досада, потому что Наталиша старательно пыталась выигрывать всю первую половину, прикладывала, как мне кажется, максимально. Максимальное количество Сил и усилий а Для того, чтобы выигрывать И 12 раундов Ну, как минимум 17 фрагов Это делим на 2, соответственно, ближайшее число Это 8, да, то есть 8 раундов Взято было ей Непосредственно И оставшиеся взяты были непрухой, грубо говоря, да Ну и там еще был Дефьюз бомбы один, ладно Не будем забывать, да, поэтому 3 фрага минусем И все получается хорошо Наталиш, кстати, забрала спику. Классик 1 на 1 с Наталишей. Наталиша крадется, как львица! Классик! Изумительная флешечка. Просто до свидульки, как говорится. Тогда сделаем так, если, не дай бог, у нас настанет засуха с 1.6 на канале. А, все, я понял, хорошо. Хорошо. Ну, там, если что, там, как бы большая цифра, Радо, если что. Потому что там больше 40 матчей. Вот. и еще проблема в том, что я не знаю, какие из них там финалы, какие там четвертьфиналы, полуфиналы и так далее. Ну, засуха с 1.6 точно не будет, пока мы как минимум комментируем вот этот турнир, а уж дальше будем смотреть. Классик! 100% лайфбара, непруха здесь, будучи фуллблайнд, насколько я понимаю, да, или в дымы. Или в дымы просто бежал. Я, короче, не понял, что там произошло. 14 8 а тя тя тя дорогие друзья, неправда. Всеми правдами и неправдами. Но проснулись, отдав 5 раундов, и таки 2 забрали. Счет во второй половине, между прочим, уже 5-2. И вроде бы не настолько-то уж и страшный. Но хотя не будем забывать, что первая половина закончилась 12-3. Поэтому 5-2 это еще, как говорится, ого-го. Нет предела совершенству вполне себе. Можно еще как-то попробовать... <смех> повторить, так скажем, да, ну, как я уже сказал, здесь в этом матче лично я вижу шансы на 15-15 просто огромные. Классик минус Наталиша Непруха отвечает, Спика 1 на один с Непрухой. По спика, кстати, информации нет. А вот по Непрухи есть. То, что он под котами где-то там находился, это игрок обороны понимает. А вот игрок атаки не понимает, где ждать последнего выжившего. Он начинаются нашивы. Опасные, кстати, нашивы. Учитывая факт того, что спик сейчас находится под зеленью. Ну, да, по под травой, так сказать, он сейчас находится, да? Не это как бы... Если что... я яй яй осуждаю. Минус от непрухи по спике. В результате мы получаем 15. 15-8. 28. Вы только вдумайтесь, дорогие друзья. 15 елочки, палочки. 8! Интрига. Ну все. Теперь я хочу увидеть просто сколько. 7 раундов, наверное, да, получается. Взятых 24-34. И победу команды не знаю какой, но овертайм и все. Кто-то сказал под травой, да, да, да. Это вот была такая, да, хитрюжная шуточка. Классик. Минус раз. И, ну, по идее, минус 2. Ну, да. Наталиша не сумела. И действительно, минус 2 от классика. Все, я ждусь... Я ждусь нетерпением овертаймов. Они должны быть. Они должны быть. Этот матч должен быть с овертаймами. Но ну, я же сразу сказал, что там будут овертаймы. Ну, в начале матча еще сказал. Но я, конечно, прям не представляю, как 24-34 сейчас будут дожимать 6 раундов кряду без ошибок. Вот не представляю. Потому что там есть просто Наталиша которая очень очень неистово уничтожает соперников. Ну, Наталишу пытаются теперь угомонить сразу вдвоем. Ну куда? Не залетает у непрухи вообще все в молоко. Наталиша 19 хп, а одна остается опять без поддержки. Но ну, что ж такое-то? Никто не хочет Наташеньку поддерживать. Она так потеет, так парится за двоих, можно сказать. Ну ладно, на самом деле у Непрухи не такая уж и плохая ситуация по статистике. Это 15 на 12. Ну, как бы многообещающе, так скажем. Но очень, конечно, важно понимать, что все-таки 22 на 13 это лучше, чем 15 на 12. И надо как бы не отставать. Спика... Не успел включить вам Наталишу. Просто тут вопрос, кто кого первее должен был, по идее, увидеть. И мне кажется, вообще что Наталиша должна, наверное, была первее заметить своего соперника. Но факт остается фактом. Ничего не меняется в этой ситуации. Это 15-10. Матч. Поинт, дорогие мои. Друзья, по-прежнему на экранах. Команде неправда нужно взять вроде бы как один раунд. Но вы помните, я всегда говорил и называл это синдромом 15-го раунда. Та ситуация, когда взять последний раунд иногда оказывается самым сложным вообще в этой игре. Минус Наталиша. И ее тиммейт непруха такой выбегает. А, после, а, как, а у, у нее лагало периодами Вот какая информация еще прилетает нам из чатика, дорогие мои друзья Что у Наталиши периодически были лаги И это, кстати, очень плохо на самом деле Потому что а, с лагами играть плохо Я последний раз играл с лагами, конечно, в далеких-далеких там десятых, наверное, годах а, Но допускаю, конечно, что не у всех прям идеальный интернет И иногда бывает... Неприятная ситуация, в которой, да, лаги случаются а, Заканчивается денежка у Наталиша на девайс И, как вы видите, Наталиша теперь с глаком. Постреляла, ни в кого не попала Но внимание зато, кстати, привлекла к своей персоне И к этой позиции не недюжие Все игроки обороны теперь разглядывают эту точку И классик уже с хаешки уносит жизнь Наталише а, Непруха, соответственно, здесь же Но, типа, как бы так выразиться-то, толку Толку да, Витя, ты представляешь? И это у нее еще лагало. Меню закупки почему-то не работало. Нормально. Меню закупки не работало, лол. Просто вообще играй без денег. Ну, с одной стороны, это же просто, да, получается. То есть, ну, тебе не надо запариваться над покупкой девайсов. Зачем покупать девайсы? Вернее, то есть ты быстрее типа можешь реагировать вообще на все происходящее на карте. Потому что тебе не нужно запариваться по поводу того, чтобы просто зайти и победить. Или проиграть. Просто с респа сразу выбегаешь и несешься на пролом. 15-11, дорогие друзья. четыре раунда. Разницы... И у команды, неправда, по-прежнему матчпоинт. Но если Наталиша теперь не сможет закупаться. Ну, хотя девайс у нее, кстати, есть. То есть все-таки меню закупа работало. Ну, хотя как, это, наверное, F1, типа там, да, автозакуп, скорее всего, работает. А, ну, либо же Непруха дал девайс. Тут как бы два варианта. Но странно вообще, что впервые такой слышу, чтобы меню закупа не работало. Непруха погибает. Далее у нас что-то происходит. И что-то где-то происходит максимально печальнейшим образом. Классик забирает Наташу. Счет 15-12, дорогие друзья! Камбэк уже практически состоялся. Так а и тайм же че понту? А, ну да, таки да. Таки точно. Нельзя резко сразу ворваться. Да, тайм же в любом случае будешь стоять ждать. КС просто такой, так, Наташа, давай-ка у тебя не будет закупов... В этот раз это а жестко что-то. Ну, кстати, от, отчасти правда. Отчасти правда. Вы только представьте просто, что Наташа слагающим ПК, слагающим интернетом там или с чем еще и без девайсов, а, вернее, без возможности приобрести девайсы, еще и там настреливала и на первом месте в своей команде идет. Только вдумайтесь просто. Сколько она могла бы Вот, кстати, хочу заметить Непруха даже не попал, бедолага, в спину оппонента Вот такие Берстфайры Предательские Всегда не любил Берстфайр на Глаке Потому что сам точно так же всегда стрелял с Глаком Вот, это интернет лагал Вот, видите, интернет лагал, зараза И из-за этого Наташенька не сумела победить в матче Ну, в плане того, что Потому что пока что на данный момент Я не вижу победы в матче тем более, сейчас она, опять же, без девайса. Это я не глобально про матч, я имею в виду то, что... Но сейчас до сих пор еще победа не достигнута. Отчасти из-за этих проблем. Я думаю. Ну, как минимум, если бы я просто поставил себя на место Наташи, да, тогда в таком случае что бы происходило? Я бы очень сильно расстраивался и ловил бы дезмораль, потому что это уже не игра. То есть я бы просто изначально играл бы на отвали, потому что, ну, камон! Играть даже только имея возможность закупиться через F1. Это просто бой. Оу, непруха! Ну куда? Зачем? Какой овертайм? В смысле? А, 15-15. Я что, раунд где-то забыл прибавить? Тюу! Вот это поворот. Забыл раунд прибавить. Блин, я думал просто 15-14 Ну окей, 15-15 Что-то я с вами заговорился, дорогие друзья И немножко под подвтыкнул Ну что ж, тогда если это овертайм Удачи командам, да победит сильнейший Черт возьми Любая игра хорошая, главная команда Ну не без этого Пика минус Наталиша Непруха в атакующей стороне. С 80% процентами, простите. С 80% Лайфбар пытается что-нибудь там сделать. Короче, момент. Мне сейчас действия Непрухи очень сильно напоминают действия было, который постоянно продавал Норильска. Вот Непруха делает то же самое. Он отпускает Наташу вперед, не помогает ей, потом выходит один в два и погибает. Или один в один. Короче, кошмар. Витя, приветствую. Саня, что у тебя периодами пищит, как будто что-то разрядилось? Это сервер. Он пищит о том, что типа овертаймы или там последний раунд... Первой половины, там, последний раунд основного времени, там и так далее. Вот, это он пищит. Это не у меня пищит, если что, это демочка. Демочка такая хитрая. Не слушает их, они же неправда. Вот и рассказывают. Так же, как и Наташа Таиси. Не, почему, кстати, Тася это применимо сокращение и к Наталье тоже? Так как у меня, допустим, мама тоже Наташа. Тася. Дашей тоже называли, поэтому Это работает и так Это такая, типа, как можно Называть, собственно, Таисию, да И можно так и Наталью 16 поставь О, спасибочки большое, Семен, спасибо, спасибо Опять я вот заговорился, блин, и забыл прибавить раунд А, ну, ну, ну, он? Подожди, слушай Я вспоминаю Правила, которые Мне здесь Новые правила рассказывали Где разница на овертаймах должна быть В три матчпоинта То есть 18-15 типа и будет ГГ да? То есть 19 в таком случае Например не будет забираться Вот это кстати момент Момент истины Ну что Наталиша, 12 хп Впервые слышу век живи век... Как... век живи, как говорится, спасибо Да, да, это действительно так, да так, Наталиша, 12 хп, один против, одна. простите, против спики, у которого 80, уже без разницы, 82 хп, 17-15. Да-да, обеим командам говорила, давайте по-быстрому сыграйте, а без допов, а по итогу, <laughs> будто назло допы. Ну, сегодня это уже вторые доп, к слову сказать, весело. Это как Елена Аленой называют? Да-да-да-да-да, вот абсолютно точно. Абсолютно точно. Ну, как, например, Алексея и Александра можно называть Алекс. Ну, тоже как бы такой. Типа по корням берется, да, такая штука. Ну что ж, медленный, тихий, вдумчивый, аккуратный, сверх бесшумный раунд от команды «Неправда» с одним девайсом. Ну, Наталиша, разумеется, без девайса, потому что откуда у нее он есть? F1, наверное, уже как бы деньги закончились. Непруха не стал дропать, потому что у него с деньгами тоже беда! Классика минус Наталиша. Непруха в соло. Опять продал. В наглую продал. Не стал размениваться, не стал помогать. Дизреспект. За ТТ сторону сложнее играть, разумеется Это слабая сторона на карте Тускан Если мы говорим про формат 2 на 2 Поэтому, конечно Вообще, в матчах формата 2 на 2 В любом случае, сложнее играть В Вот, и 15-18 Но, типа, камон ну типа, камон Это неправильные правила Я отказываюсь верить в то, что так придумали это жесть, это неправда, неправда, неправда. МР-3 подразумевает три раунда за одну сторону, три раунда за другую сторону. Черт возьми, почему все меняется в не самом лучшем направлении. Ладно, дорогие друзья, здесь заканчиваем в таком случае. Поздравляем команду 24-34 с выходом. Дальше команда неправда попадает в нижнюю сеточку, а мы с вами...